Всем привет с вами марат компания хай-тек монолит сегодня мы еще раз заехали в токсово здесь мы были две недели назад когда ребята собирали опалубку сегодня у нас уже день укладки бетона и в этом видео мы расскажем как мы укладываем бетон в конструкцию и как мы армировали эту плиту Итак, сейчас мы находимся на плите перекрытия второго этажа. В прошлом видео мы смогли подняться только на перекрытие тоже второго этажа, но низкое. Сегодня уже собрана палуба на верхнем этаже, завершено армирование. У нас сегодня укладка бетона. Сейчас уже у нас стоит бетононасос, подъехал миксер с первым бетоном. Ребята уже на низком старте для того, чтобы залить и провибрировать бетон. тем как уложить бетон в конструкцию мы провели работы по устройству опалубки здесь у нас стандартное армирование сетка 200 на 200 есть усиление в зоне балконов, выпусков стен локальное усиление в моментах, где возникают большие нагрузки можно обратить внимание что допустим вокруг этой колонны есть усиленная сетка внизу есть усиленные балки в зоне вылета балкона здесь у нас есть Консольный вылет балкона на 2 метра будет относительно стены. Вот у нас наружная стена, отсюда еще 2 метра у нас такой открытый балкон. Здесь будет располагаться терраса и выход из кабинета э, владельца будущего дома. Для того, чтобы эта вся консоль висела, у нас есть вот такие усиленные балки. Конструктор посчитал с двух сторон. Есть у нас усиленная хомутами балка в зоне парапета балкона, она соответственно поддерживает сам балкон, чтобы он не клюнул, когда уже будет эксплуатироваться. Есть у нас термовкладыши, это зона, которая обеспечивает минимизацию теплопотерь будущего дома наружу, так как этот балкон будет полностью находиться внутри, ну, снаружи здания и будет охлаждаться. Эта вся конструкция будет находиться в теплой зоне. важно в ну для обывателя который не сталкивался вообще со стройкой важно Понимать, что проект правильно разработан и рассчитаны, рассчитаны все нагрузки, которые обеспечат дальнейшую правильную эксплуатацию конструкции. То есть не будет трещин, каких-то кренов, наклонов, разрушений. А, важно понимать, что в самой арматурной сетке, ну в самой бетонной конструкции есть зоны повышенных нагрузок, в которых проектанты должны учитывать усиленные зоны. Ну вот как я говорил, балки, зоны усиления вокруг колонн, стен. Ну, где повышенные нагрузки в процессе уже после того как арматура связана важно учитывать что все защитные слои арматуры выполнены то есть арматура нигде не оголена и она вся зальется бетоном значит сейчас заливают ребята бетонируют колонну на колонну взяли специальный бетон, бетон на мелком щебне, так как колонна очень маленькая, для того, чтобы вписать ее в интерьер будущего здания, сечение колонны 150 на 300, очень тонкая, насыщенная арматурный каркас, для того, чтобы бетон прошел, для того, чтобы не образовалась пустот или раковин каких-то на конструкции. Здесь применяется бетон на мелкой фракции, щебень очень мелкий, фракция щебня 5-10. Для того, чтобы он везде протек, полностью заполнил весь объем опалубки и для того, чтобы у нас по финалу получилась красивая конструкция. Мы заказали всего один куб такого бетона специально для этой колонны. Дальше у нас уже пойдет обычный щебень на стандартном заполнителе, который мы будем уже заливать по всей конструкции везде. Также сегодня помимо плит перекрытия мы будем заливать усиленные балки, элементы участков стен, которые Связывает у нас нижнее перекрытие с верхним участком, то есть это все будет разом отлито в монолите. Это, конечно, обеспечит хорошую жесткость конструкции и хороший срок эксплуатации. Можно обратить внимание так, что вся плита она, ну, не имеет никаких ровных геометрий, везде какие-то там карманчики, разрывчики, понижения, подъемы. Этап укладки бетона тоже выполняется в несколько этапов сначала насос заливает бетон в конструкцию после этого ребята уже при помощи вибраторов производят вибрирование бетона это необходимо для того, чтобы воздух который находится в бетонной смеси вышел наверх, для того, чтобы бетон уселся и в перспективе ну, бетон получился не пористый а именно максимально плотный тогда он хорошо работает и несет заявленную прочность вот сейчас ребята при помощи вибратора с длинной булавой Вибрирует колонну, после этого плиту мы уже будем вибрировать маленьким вибратором с короткой булавой, этого вполне достаточно, чтобы провибрировать небольшой объем бетона, вот собственно так это выглядит. Итак, колонну мы уже залили, это произошло достаточно быстро. Куб бетона туда зашел, ребята провибрировали. Сейчас мы ждем основной объем бетона уже на плиты перекрытия. Ну и пока мы ждем, предлагаю пройти на нижний дом, посмотреть, что у нас там происходит. Посмотрим нижний дом, он будет тоже хороший, красивый. В этом году будет здесь тоже активная стройка. Планируем поднять коробку этого дома. Сейчас экскаватор начал работать. Пойдем поближе, посмотрим. В прошлом году сюда мы засыпали где-то тысячу кубов песка. Сейчас еще осталось, наверное, кубов 300 сюда завести, уложить. И уже можно будет приступать к монолитным работам. Зачем мы вообще убираем сейчас грунт с песка? Для того, чтобы ну, убрать вот эти вкрапления грунта, которые нельзя сейчас уплотнить. Которые после нагрузки от дома уже могут уплотниться. И создать просадку, которая повлечет за собой там крен или разрушение конструкции. Соответственно, все это дело надо убирать с песка и уже чистый песочек сыпать. Его можно уплотнить, проверить плотность уплотнения. И на нем уже... С уверенностью можно возвести дом, который не будет трещать или там разрушаться. Здесь достаточно сложная конструкция фундамента. Этого уже не видно, это все засыплется. В основании 120 свай, на них плита 350-я достаточно Толстая и усиленная арматура. И на них уже завязана жестко вот эта подпорная стена, которая будет держать этот откос. Да, помните, у нас тут большой склон. Э, такие достаточно, чуть-чуть ну, плывучие грунты. И для того, чтобы жестко зафиксироваться, опереть на этот э, откос уже 15-метровый бетонный дом, вот пришлось такую массивную конструкцию соорудить. Э, все это закопано в землю. Но, тем не менее, такой якорь, который будет э, надежно держать этот дом и позволит его построить. На этом доме мы планируем выполнять лицевой бетон как отделку фасада можно посмотреть на эту стену видите какая она толстая то есть у нас сама несущая стена здесь 250 миллиметров сотка утеплитель сотка еще лицевой бетон вот здесь она выполнена по контуру стен часть та которая находится вот в этой зоне, она у нас засыплется грунтом и как бы врежется в склон, здесь у нас будет открытая, ну, такая площадочка по визуализации мы предполагали, что здесь будут лежать какие-то камни может, какой то небольшое патио здесь образуется, ну, и уже в этой зоне мы заливали лицевой бетон в прошлом году, вот, э, есть участки которые нам понравилось как они получились, мы еще их не завершили ну, не убрали вот эти стаканчики под отверстия, которые симметрично расположены Колонну заливали, но ну, нам не совсем понравилось, как это получилось, поэтому мы решили сейчас ее разобрать. И будем повторно заливать эту конструкцию, наверное, уже на этапе, когда мы будем заливать вот это перекрытие. И получим уже ту красоту, которую мы хотим получить. Можно спуститься вниз, посмотреть, как выглядит свой бетон сейчас. Для устройства лицевого бетона мы покупали вот такие специальные пластиковые конуса. То есть это не стандартные, которые вот на всем монолите используются. Это специально для лицевого бетона конуса, немецкие. Вот они создают вот такие ровные, красивые отверстия в лицевом бетоне. В перспективе здесь будет бетонная пробочка, которая будет вклеиваться, туда уже клее И вот будет у нас цельная монолитная стена. Здесь мы залили колонну, внешний вид колонны нам не совсем понравилось, увидели места, где плохо провибрировали конструкцию, поэтому приняли решение ее демонтировать и уже второй раз залить более качественно, для того, чтобы заказчик был доволен. Итак, пришла у нас основная партия бетона. Сейчас мы будем заливать плиты перекрытия нижнюю и верхнюю. Колонны отлили, провибрировали двумя вибраторами. Снизу прошли еще, простучали опалубку для того, чтобы убрать все пустоты воздуха, для того, чтобы бетон получился гладкий, плотный красивый. Значит, сегодня мы укладываем в конструкции 46 кубов бетона. Бетон b половиной, p 4 схема G. Поставщик у нас биатон. Сегодня наш э, давний друг и партнер. Значит, начинаем укладку мы с верхней зоны. Сейчас будем заливать бетон, выравнивать его под нивелир, провибрируем, дальше пройдем, прогладим. И уже бетон, наверное, в течение недели в опалубке простоит, наберет свою прочность. Дальше уже будем смотреть. Если бетон наберет необходимую прочность, займемся демонтажом опалубки и уже будем наблюдать, как себя готовая конструкция будет вести. 100. Процесс начала укладки бетона мы проконтролировали. Ждать 5 часов, пока бетон зальют, мы, наверное, не будем. В следующий раз приедем, посмотрим уже на готовую конструкцию и обсудим этап устройства стен второго этажа. С вами был Марат, компания hi Всем пока!